А ты постриглась? Хоть бы ты выглядела нормально, пожалуйста, я умоляю, пожалуйста. Всем привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня я хочу снять, а вернее показать вам видео, которое я снимала очень, очень, очень очень долго, потому что ну, иначе было никак. В общем, я решила снять пранк над своими друзьями. Я никому не сказав, сделаю вид, что я типа покрасила свои волосы и полностью изменила свой внешний вид. Подстриглась как-то, да, что-то там сделала новое с волосами и буду показывать это своим друзьям. Но чтобы они мне поверили, я буду делать ряд различных манипуляций и мы посмотрим на реакцию всех моих друзей и в том числе моего стилиста, потому что я ему не скажу что я буду делать такой пранк и я просто уверена что он мне напишет и скажет какого хрена ты где вообще это сделала и зачем если ты меня видишь что ты меня видишь не просто так я сюда залазила вот за этим чудом это мой новый прекрасный чуть не уронила парик с короткими волосами рыжего Кому-то я отправлю фотографию, кем-то я встречусь. В общем, будет весело. Надеюсь, что тебе понравится. Это Кстати, этот парик я покупала для видео, чтобы снять кое-что на канал Тельняшка. Очень скоро, я думаю, что пропишу все-таки сценарий и сниму. А я убрала волосы, я беру теперь паричок, чтобы показать тебе, как это будет выглядеть. Выглядит это, ну... Как-то вот так вот. Единственное, это нужно, конечно же, уложить как-то более-менее. Мне кажется, друзья мои офигеют. Да и некоторые подписчики, которые поверят в то, что я... Буду делать. Сегодня я начинаю подготовку почвы для того, чтобы все мне поверили. Первое, что я хочу сделать, это выложить к себе в инстаграм пост, где я буду писать о том, что мне надоела моя внешность. Я хочу полностью сменить свой образ. Возможно, я постригу волосы и перекрашу их в какой-то вообще супер охеренный новый цвет, который никто не ожидает на меня увидеть. Я уже все подготовила, написала пост, и вот что будет у меня, собственно, в инстаграме выложено я не знаю поверят ли подписчики мои или нет но скорее всего пока что поверят и буду даже писать предположение что это может быть за цвет и что я вообще буду делать я продолжаю готовить почву и я сделаю так чтобы люди Плюс-минус начали мне верить, поэтому я скажу, что сегодня я уже иду к тому самому мастеру. Не успела я выложить сторис себе в инстаграм, как мне написал самый первый человек. Это Лиса, давайте послушаем, она даже записала голосовой. Это что за прикол у тебя со стилистом? Значит, пока что... Работает! Сейчас выложу из своего телефона какое-нибудь фото или видео, когда я была, например, у стилиста, и сделаю это так, чтобы никто особо не понял, что я там действительно не была. Я возьму вот этот кусочек видео, который тут у меня сохранился, и просто сделаю скриншот. Вставляю просто скриншот и пишу, что ну все. Понеслась. Пока что зайду в директ, посмотрю, что там не пишут мои подписчики. Не волнуйся, мы тебя будем любить, какая ты есть, будем за тебя держать кулачки, пишут мои фаны. Наташек, волнуюсь за тебя, капец. Народ начал волноваться. Сейчас как раз-таки, я думаю, большая часть и испугается, потому что там уже видно процесс покраски, хотя по факту я сижу дома. У меня есть телефон, я его ставлю на таймер, я обычно ставлю таймер 10 секунд, чтобы успеть принять позу. Вот, я свой парик еще сделала таким немножечко неопрятным, как будто это мои настоящие волосы. В принципе, издалека кажется, что это реальные волосы, и мне кажется, многие должны поверить, поэтому сейчас мы начнем фоткаться. Нажимаю, принимаю позишн, И бассейн. Мне нравится, прикольно смотрится. Конкретно с вот этим всем образом очень прикольно смотрится я. Я смотрится, да, в образе рыженькой. Я сделаю пару фоток издалека, а потом сделаю парочку вблизи. Ну, собственно, я думаю, что у меня предостаточно фоточек, их чуть-чуть подредактировать. И мне очень даже нравится, что получилось. По-моему, он здесь кривоват. По-моему, тут он что-то скривился. Я выложу эту фотку, а теперь я приступаю к следующему этапу. Следующий этап авантюры это то, что я буду делать в данную минуту, а конкретно сторис. Я сейчас надела черную толстовку, если ты можешь заметить. Это я сделала для того, чтобы вот так вот под капюшоном спрятать волосы. Но при этом я хочу сделать так, чтобы был виден какой-то маленький-маленький кусочек рыженьких волос. Вот, вот так вот я сделала переднюю прядку. Я чуть-чуть выставлю вот так и запишу сториз: типа Ребята, совсем скоро я покажу, выложу фотографию, на которой вы видите мой новый образ. Интересно, сколько людей мне поделит. Ребята, уже очень скоро покажу вам результат того, что у меня получился. Выложу к себе в Инстаграм фоточку, поэтому ждите пост. Я очень дико волнуюсь, как всегда, скрываю, потому что хочу, чтобы у вас был эффект интриги. Вот, поэтому. Ждите. Это я сейчас выкладываю прямо сейчас в Инстаграм. Вот при вас захожу в свой Инстаграм, нажимаю вот сюда и... Да куда что ты делаешь? Ты что, дурак? И публикую вот это вот Дело сделано Теперь я обработаю фоточки И отправлю кому-нибудь из своих друзей И посмотрим, какая будет у них реакция Сегодня мы, короче, встречаемся с Лисой Она еще не знает, что я планирую сегодня сделать Она, скорее всего, видела мои сторис Где я, типа, покрасила волосы И, возможно, она догадывается, что я их действительно покрасила Поэтому сейчас я перевоплощаюсь в парик И буду продолжать ждать Лису Блин, я такая стремная. Ну, конечно, нам нужно уже причесаться, чтобы Лиса максимально поверила, что это мои волосы. Видите, моих не видно, видно только вот эти прекрасные рыжие волосы. Еще прическа такая дурацкая какая-то, знаешь, под горшок. Фух! Пожелайте мне удачи, я не знаю, как отреагирует Лиса, но, в общем, давайте ждать. Он найдет! Тилька, тихонь Серьезно? Ты думала, я на это поведусь? Ладно, она меня слишком хорошо знает Да блин, ну ребят, ну никто бы не повелся Я забираю этот парик, он мне для косту я больше подойдет Тебе это не надо, что это вообще такое? Зачем тебе это? Я это забираю Ты хочу Нет, ты не будешь моей рыжей вайфу Мои лайфы блондины, йоу, снова, держи. Я сейчас скину первую фотку, я ее скину Максу Бранту, потому что с Максиком мы общаемся, и Макс сейчас находится в Питере, поэтому он никак не сможет проверить, и я ему отправляю первую фотографию. Все, отправить одно фото, и обязательно напишу, как, как тебе моя новая Прическа. Я не знаю, Макс обычно очень долго отвечает, поэтому я напишу кому-нибудь еще. Давайте я напишу Маше Маевой. Пишем ей, как тебе моя новая стрижка. Не перебор. А то... А то я... что Чё... Не знаю. Маша только что прислала видеосообщение. сообщение. Это парик, ты рофлишь, я тебе не верю. Ты бы никогда такого не сделала. Давайте напишем скрипику. Почему бы нет? Мы с ним часто снимаем видео. Но он, скорее всего, скажет, что я рофлю, и все. Давидка, я подстриглась. И покрасилась. И покрасилась. Норм, думаешь? Или зря. Ну он сейчас тоже поймет! Он скажет, тихо, ну ты чё, я тебе знаю? Давид кожа что-то пишет. Он быстрый, он быстро реагирует. Так что он сейчас напишет. Людомазок сменила стиль. Честно говоря, мне сложно сказать, лишь ты или нет, но в любом случае очень круто. Ему постраивается ржухи. Макс написал, зачем ты меня подставляешь? В смысле? Все так плохо? Макс, походу, поверил, потому что написал, зачем ты мне подставляешь. В смысле, необычно. Я сама еще не привыкла. Мне кажется, мне не идет. Макс поверил, Макс поверил, Макс поверил. Макс, смотри, значит, в теории люди могут поверить. В теории люди могут поверить. Макс что-то длинное пишет. Он, видимо, думает, чтобы меня не обидеть. Пишет там и думает, что же такое написать, что ему, видимо, очень не понравилось. Ему, видимо, очень-очень не понравилось. А Макс, он всегда тактичен. Он всегда, если ему что-то не нравится, он как-то старается это сгладить. Не могу сказать, что не идет. Выглядит свежо. Как не обидеть человека, запоминайте, да? <смех> запоминайте пособие от Макса Братта, как не обидеть своего лучшего друга, если вам не нравится его прическа или что-то другое. Отправляю Тойли, я не знаю, как он отреагирует. Э -э так, напишу ему, что... Я буду специально напугаю, я ему напишу, что... Я вчера ходила к мастеру по бартеру. Как это исправить? Как это исправить? Посмотрим, что он напишет. Страшно, что он скажет. Что он, наверное, сейчас запишет какого-нибудь аудио и будет очень сильно ругаться. Это Праги. Пранк. Я не верю. Сижу сейчас, снимаю это видео в потемках, потому что за окном ужасная погода, а ко мне сейчас должны прийти гости, которые не знают, что я снимаю видео, где я типа покрасилась в рыжий. А теперь я пошла установить эту камеру, чтобы ее никто не видел. Она у меня, по-моему, пишет. Нет, не пишет. На всякий случай буду себя вот так вот писать с разных ракурсов. Не знаю, что там получается. Я сейчас буду... У меня есть вот такой вот экранчик, который мне показывает, что вообще у меня происходит. Поэтому я сейчас одну камеру ставлю сюда. А по экранчику я выстраиваю экспозицию, чтобы было видно вот эту часть коридора. Там, где как раз ребята и будут заходить. Я думаю, что как-то вот так я это сделаю. Единственное, мне нужно придумать, как замаскировать камеру. В принципе, если отсюда ребята будут идти, то она сливается с, со столом. И нет такого ощущения, что это что-то. Но я бы на всякий случай что-то бы положила. Сейчас буду думать, что. Я сейчас думаю насадить этого носорога на камеру. Потому что он сейчас возьмет и своей тушкой прикроет камеру. Давайте посмотрим, как это будет выглядеть, если ты гость и ты ко мне приходишь. Вот, допустим, здравствуйте, это Туся, Туся, здравствуйте, здравствуйте, что скажете, ничего не скажу, ну ладно. Короче, вот ребят заходят, вешают сюда вещи, такие типа ля-ля-ля. Не, ну как бы, ну, я думаю, что они не должны заметить. Надеюсь, что не заметит. Но, в принципе, мне кажется, они придут, они будут заниматься своими делами. Их взгляд будет устремлен на нас, потому что мы с Денисом будем стоять где-то здесь. Только что позвонили в дверь, поэтому я запускаю другую камеру и ждем. Блин, они же нам не позвонят в звонок. Ножом сел. О, он очень красивый у тебя подпишет. Как, <сёк> как дела? Как жизнь? Нормально. Делаю? Делаю. Так, ты Нет. сейчас снимаешь? Нет, это, это я не снимаю. Это, это, это моя стрижка. А, ты подстриглась? Да. Нифига себе. У меня. Я решила психовать, понимала, что хочу быть рыжей. реально <сёк> а не маленькая. Да. очень маленькая. Я уже выложила фотографию в Инстаграм, поэтому сейчас мы почитаем комментарии, что же пишут люди. Давайте начнем. Стоп! Я сначала подумала, что это парик. Ты что, реально волосы отрезала? Не жалко, ну прям чтобы идет. Ну не прям, чтобы идет, но непривычно. Я аж подавилась. Нет! Кошмар! Было лучше, Наташа! Зачем? Если тебе нравится, то мне тоже. Елена Кристина Лебедь на минималках. Ага! А это отсылочка, между прочим, к новому видео. Некоторые люди э, очень так э, чувствительно подошли к этому вопросу и прочувствовали то, что очень скоро ждите на моем канале э, Кристина Лебедь. Опять в ролевые игры играете? Если честно, то ты стала выглядеть, как будто тебе лет 46. Сразу на 35 стала выглядеть. Лол. 35? Баба-ягод, край 5. Вообще ужасно. Выглядишь как 40-летняя баба из деревни в поиске бойфренда лет 20. Понятно, девочки! Понятно! В общем, все комментарии поделились, люди тоже поделились. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Кому-то нравится только рыжий цвет, но не нравится длина, а кому-то не нравится вообще ничего. Ребятушки, ну что же, мой эксперимент подошел к концу О, Денис. Тебя видно в зеркале! Мой эксперимент подошел к концу, и что я заметила? Я заметила то, что те люди, которые меня знают очень-очень хорошо, конечно же, сразу поняли, что это парик. Да мать, Дениска! Ты на клаву какой-то похож! Люди, которые меня плюс-минус знают только в интернете, разделились. Ну, а еще, что мы поняли, люди, которым можно отправлять фотки, тоже в теории могут поверить. Но, опять-таки, либо те, которые очень внимательные и очень хорошо тебя знают, либо в случае Макса Бранда, те, которые не сильно внимательные, и Макс очень тактично вышел из ситуации. Лайк за это Максу, лайк за это всем моим друзьям, лайк за это всем-всем вам, потому что, если бы не в этого видео бы не было. Спасибо большое, надеюсь, мне меня никто не обижается, но мне просто стало реально интересно, как отреагируют люди, если я сделаю прям что-то, что-то кардинально, потому что иногда в голове это проскакивает и хочется что-то подобное сделать. Но теперь я понимаю то, что короткие волосы я себе точно никогда не сделаю, хотя, как говорят, никогда, не говори никогда. Увидимся уже очень скоро, подписывайся на мой канал, поддержи меня лайком и себе поставь лайк. Увидимся скоро, пока!